Всем привет, вы на канале InGame Мы сегодня поиграем в Бравл Старс Вот, я опять играю в И вы смотрите, что у меня есть Я в свою музыку сейчас Сейчас я сам музыку спою как раз И мы сегодня поиграем за нового бойца Нани, только почему-то у меня не включается Сейчас сыграем за него Вот тут опять карту поменяли, Парк Стар Простите, что так долго не упускал Бравл У меня ретро уже на Не купил за гемы Где? Гонщик нелегальный что там поется то дальше, Расстояние. короче, быстрей, быстрее? А, не поменялось, я думал, он теперь не взрывается, пока это. Ну, как, посмотрим, что у нас будет. Бум. Бум, щекаляка, бум-бум. Ща разгромим всю деревню, ой, деревню, блин. Деревню. Захватывай Ты раза захватит, чтоб... А, нет Фетюрич. А, убей его Блин, патрон последний Ладно, сейчас за него сыграем Почему-то он мне не переключается Эль Приму Э. Ну ладно, а как тебе вот это? Же Это не нравится. Ну и ладно, я вам игра сыграю за Эль Приму как раз. Что? Сейчас сыграем за Эль приму. Наверное, у меня будет катки Эль приму. Не знаю. Э. Что за баги? О, Динамай. Сейчас посмотрим его гаджет. Я сам-то не смотрел его гаджет. Просто я не играл давно в Браво. Я даже еще не смотрел его гаджет. Так что проверим. Ну О, супер удар, наверное, да? Сейчас будет быстрая съемка и крутая музычка. Кажется, я О -о -о -о, это фиаско, братан! Это фиаско! Вон, здесь точно это, грибы да эти. Так, он умер сам. Или они сами себя убили, не знаю. Готово. Выходим на новый уровень. А у меня почему-то эльпирин до сих пор. Что? Ладно. Да мегаящик ко мне еще чуть-чуть. Так, сейчас я вам Карла еще сегодня покажу. Новый скин. Всадник на кабане Карла. Но все равно он так включится будет. Я сегодня за него играл, но это я уже давно купил. Я хотел еще другого безумного Карла купить, он был за 3, ой, 39, вот вспомнил. Он был за 39, и специально по скидке 2 Карла. А мне не хватило всего лишь, у меня вот там было 39, а у меня 38. Даже у меня там на наклейку не хватило. Там было 49, а у меня 48. Я не везунчик, да? Вот, вот, вот такого. Безумный кара, вот он. Ладно, все, не мешай. Молодцы, окидай вот, ему. Сегодня я пришел это. Пошел в школу футболки. Ну, в браузерский. Давай, давай, давай, я тебя хочу. Держи, держи. А я тебя, я тебя еще ударю. А я тебя еще ударю. А, нет, не ударю. Я извинился. Чем я повинился. Так. Теперь крутая заставочка тут. Ретро на ней. Так. Ого. Стой, парная! Да не, не хотел парная Давайте пробуем Я хочу тех колет, вольта, гейла Не так сильно хочу Ну и леона Мне в принципе этого хватит Но я не могу даже никого взять. Я думал у тебя эта пассивка есть Ой, пассивка Гаджет Я путаю пассивку с гаджетом Я должен быть сильный, помню, что у меня. Я должен быть сам сильный. Ауф. О, Леончик. Он настоящий. Он подолна. Это не... Этот. Забыл, как его зовут. Не... Бот. Не помню. Короче, клон. Вот, вспомнил. Да что тут все оле? А? Я не понял. Ещё тут все леги, мы чё, одни не леги? А, нет, вот динамайка ещё не лега. Хе, Ультра Ульт А! А! Я его ранил. На баран. Ну, он похож на баранчика, не знаю, реально. Это не, типа... Я, типа, его не обзываю. Типа, он просто похож на баранчика его. Путаю. А, -а, а Я его просто путаю все время. Я говорю не те слова все время. Так вот, почему я его путаю. Ой, Сэнди, аккуратней! Ой, бросай! Ай, нет, не бросай! а не бойся, я сейчас приду. Да, блин, не пришел. Минутку не можешь подождать. Ты просто зашел там, не шьешь. Нифига звучок. Так, кого он еще показать? Кого это не снимал? А, так вот. У -у -у -у. Рожат как конь. <Bach> а нет, по-моему не снимал. Короче, еще раз сыграем за Тару. Ой, спина, спина, спина, спина. А почему все тупые со мной проявляются? А, точно, я поставил уже кучу раз. Так что так нужно. Не ешь, э! Не пьешь. Ч продвигиваешь? А, не понял. Нипон, непон, непон. Непон, непон, непон, непон. Я почти ее ранил. Это мой друг. No! Как там чубака-то. Звездный хвойный. <звездных <звездных вали! Дай пройти, блин. А, я так и У за... глаза блестят, видите? Я вижу. Так, я пока никого не могу прокачать. Даже никого. Я уже играл за него и знаю. Сейчас покажу. Только нужно, чтобы это... Я был ранен. Подожди, он что? А, нет, живой. Да блин. Давай его бей. Ну все. Только возродился, сразу это... Умер. Вот у меня мало жизни, типа, такой. Бегу. вот. И меня лечит вот эта вот бамочка. Так. Валим-валим, валим, валим на лекают. Я так бегу к своим подписчикам. Ну, зажали, ну зажали. Он... кого то еще я помню, одного, по-моему. А, вот на А, он так будет долго играть. А кто их с большим большими Это прием пока. А нет, уже пока. Давай-давай-давай-давай-давай. А мы сыграем тоже заход кристаллов, мне кажется случится что захваткой захват кристаллов сыграть. Да нифига, мы, короче, понятно все. Надо там ставить было. Вот тут. На! и а -а -а -а больно, больно, больно. Отвали. Погнали. Ставим вот сюда бомбу. Я вообще просто собираю. Я просто вообще четко собираю. Уп. Я просто собираю. О, уже 4. 4. Я, я я собрал, у меня уже пять на четыре. Ой, тут это на. Наня... Ой, пип, пи, точно, на них. Дай мне, дай мне. Я просто так не отдам. Не... На моей бомбу словился. Так, вы собирайте, я не могу дальше. Мне нужно ульту набрать. Да блин, точно надо ульту по-моему собирать. А! Если что, собирайте. Так и не ходите банками, как я. Молодцы, убегай! Это ли он! А нет, уже. Беги! Говорю, беги! Ты беги, дорогая, беги! Пип! А, он специально как будто проломался. Спасибо, что сломал нам. Я соберу. И Не пофиг, все равно соберу так. Вс, я могу просто в кустах. тебя. О, у нас почти 20 еще од одной. Одного кристалла не хватает. У нас вс всего... нештят. Что нужно еще сказать? Дальше Beatles. Так. Чего а кого мне еще выбрать? Мне кажется, Динамайка прикольно выбрать. Мой страх! Это мой страх. Мортиз, это мой страх. Не, красава. Только в старую ладит. Вали, мы тебя еще заколдуем. Фу. Да блин. Ой, накаркал сам. Сам себе накаркал. Ай. Ай, -ай, Ай, это мой страх, это мой страх. Так что мне нужно от него уходить. Сейчас он по-любому должен. Эть! Да блин, не говорите, что я сейчас гаджет. Я выжил, я выжил, я живу, парни. Я думал, мне все капец. Это вот гаджет мне последний помог. Вот хорошо, что у меня гаджет есть. А, а вот это... А вот это вот плохо. Хочется подойти, но не могу. У! На! Е! А теперь мы валим. Валим, валим, валим, валим на гелике. Все разбежались. Если что, я... Играем. Фу, я испугался. Там просто Мортис. Я так и знал, что кто-то из-за угла там вылезет. Сейчас будет быстрая съемка. Но не прям очень быстрая, но все равно быстро. опять мой страх мне и время убежать от него на на подошел ему самое главное только кристаллики собрать. она свою жизнь ему пофит а у нас биат появилась где я сейчас угробил Справа, справа, красава красава красава красава молодец мы сейчас выиграем походу Похоже, похоже, похоже. Да блин, не успел. Отнял. Мажор. Да блин. Да ты, вон. Там это. Бя. Ой, я грохнул. Да блин, никого не раним, походу. Да. Ай, мой. Да блин, я что, гаджет. Я гаджеты просто так теряю. Так, спраут. Самое главное она спраута. Отойди спраут от кустовки, я выезжу. Надо ульт Да блин, его сейчас убьют, походу. А нет, он оторвался. Все мы вообще крутые. Почему Пенни наоборот это? Справа у на самом круто. О, у меня еще один рамк и все. У меня будет 20-й -20 рамк на динамайке. О, круто. Там еще последняя как мне еще уроки делать я не делал такой ночью уже. почти ночью стало у меня но сразу почему тут два кидать ой нет ой нет да ну нафиг о крыса обошла обошел да обошла потому что мани же это она если не вы не знали а беги беги давай, беги давай давай Нифига вы там все навалились. Если что, бы я подобрал за ней. Мы побеждаем каждую катку со мной. Не знаю, почему, но побеждаем. Не подходи сюда так близко. Да блин, я... Ой, нет, давай, давай, где? Есть! Мы грохнули, нифига. Одной его не хватает. Все, беги. Беги, дурагая, беги. А ты что? Мафия два. Да блин. Бум-бум-бум. Бура-медведь, бура-медведь. Повторяю, бура-медведь. Что-то мы... я вообще разыгрался. что я начал выигрывать. Ну и ладно. Мы сегодня закончим. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!